Сергей, наверное, вы видели историю про то, что значит, человека с испанской фамилией Гонсалес и с русской же фамилией Рубцов подозревают в том, что он, возможно, работал на российские спецслужбы и был заслан к Жанне Немцовой, что он за ней, как собирал о ней информацию и был вокруг нее. Хотел сначала просто вашего комментария. Вот вы прочли, и что первым делом подумали? Ну, во-первых, это меня совершенно не удивило. Это абсолютно, абсолютно реальность, потому что все люди, которые находятся в оппозиции к Путину, ну, а тем, более, тем более люди так, такой значимости, это так заметные, настолько заметные вокруг них всегда ходит агентура. И в этом смысле меня ничего, абсолютно ничего не удивило. Удивило только то, что мы об этом узнали сегодня, потому что на самом деле он арестован 14 месяцев тому назад. Да, и поэтому вот это как бы уже, судя по всему, там уже следствие закончено, скорее всего, идет уже дело к суду, и поэтому слив, значит, произошел, скорее всего, в польских правоохранительных органах, уже когда уже сейчас готовится судебное разбирательство вот, А в остальном все, в общем, стандартно. Единственное нестандартно то, что он такой как бы типа испанец, полуиспанец, ну то есть он бывший русский, но и у него нашли какие-то там корни испанские якобы, и он значит, получил испанское гражданство. Для меня это вообще пахнет нелегальщиной, да? то есть для меня это пахнет агентурой, не агентурой нелегальной, а офицером нелегальной разведки, потому что когда выводит человека и э, там под э, западную страну, либо по иммиграции немецкой либо по иммиграции испанской, и он там натурализуется, получает гражданство той страны, потому что у него какие-то там были родители, это очень сильно похоже на то, как работала нелегальная разведка в советское время. Это на, на самом деле интересно, потому что сейчас же как раз начался огромный вот этот процесс натурализации людей, которые ну, знают, что у них есть какие-то корни или специально отыскивают какие-то корни, потому что это хороший способ уехать. Ну, не говоря уже об Израиле, да, всем понятно, есть и паспорт поляка. В стране, где я живу, есть официальный термин ЛЛП, лица литовского происхождения. Вот. И во многих других странах. Насколько там вот может быть велик процесс вот этой инфильтрации агентов? Но он не может быть велик, потому что он так или иначе привлечет внимание, с одной стороны, раз. А Во-вторых, такая инфильтрация ⁇ это всегда все-таки штучный, штучный процесс. Потому что вы понимаете, что если... У человека, человеку нужно это придумать, то нужно найти какие-то корни, нужно все это дело подделать, нужно сделать так, чтобы комар носа не подточил и чтобы это прошение было принято. То есть там, там надо довольно серьезно работать над документами. Нелегальный разведка все это может делать, но не на потоке. Она не может сделать там 10 тысяч таких, таких людей. Вот. Ну сотню легко, без проблем абсолютно. Там несколько десятков без проблем. Вот. И конечно проблемы сейчас возникают в каком смысле? Мы уже не в 20 веке, мы уже все-таки в третьем тысячелетии, потому что в 20 веке это все было гораздо проще. То есть там в Великобритании, во-первых, во допустим, в Великобритании, вообще там не было никакого документа личности, и там не требовалось документа личности. То есть если вы попали каким-то образом на остров, вы декларируете, просто приходите там в полицейский участок и декларируете, что вас зовут так-то, вы оттуда-то, и вас никто не спрашивает, а есть ли у вас доказательства, а если у вас документы, потому что просто его нет. Вы можете вообще ничего не декларировать. Вы можете вообще просто жить в Великобритании, работать. Для этого там не нужны никакие документы. Великобритания была самая малая бюрократичная страна. То есть, грубо говоря, там просто вашего утверждения, что вы это вы, было достаточно для того, чтобы вам сдали комнату или квартиру или дом в наем, если у вас есть деньги, чтобы вас взяли на работу и таким образом вы заработаете себе деньги. Вот сейчас все это меняется, конечно. Сейчас меняется еще в какую сторону? Сейчас биопаспорта, то есть с вашими данными, с вашими отпечатками пальцев, с вашими характеристиками вашего тела, вес, рост там, и так далее. Да? Плюс в некоторых местах можно работать с ДНК, и это все, конечно, вот это усложняет очень сильно подделку каких-то документов. Хотя в российской разведке подделать могут все, что угодно. Это ведь вопрос просто денег. Да, потому что если, если нельзя подделать, то можно купить. Потому что вот вы говорите там про всякие там паспорта. Допустим, там есть несколько стран, там Кипр, что там еще Австрия, там еще какие-то страны, где можно просто приехать с чемоданом баксов, и сказать, что я хочу вложить этот чемодан баксов в вашу экономику. И вам выдадут гражданство этой страны, там, я не знаю, Австрии или Кипра. Вот сейчас, говорят, с этим начинают бороться потихонечку, потому что слишком много понаехало таких вот русских. И в том числе, конечно, в этом потоке были, конечно, люди и спецслужб. Ну, а раньше, в советское время... Стандартный э, канал это была, во-первых, еврейская миграция. Это просто потоком шло, и поэтому там можно было утопить тысячу человек. Поэтому я как всегда ехидно, когда с коллегами из Израиля общаюсь, я им говорю, что вы на самом деле страна, в которой больше всего агенту КГБ. Вообще, потому что ну, просто такие объемы людей, которые по израильским визам выезжали, э, стольких евреев в принципе быть не может. Вот, но тем не менее, значит, вот такой, такой канал был. Дальше был канал, кстати, вы выезда... В Канаду по украинской, по украинской эмиграции, потому что украинская, эмигра... украинская диаспора в Канаде довольно большая. И да, и там можно было найти кого-то или купить кого-то, который скажет, что да, вот у меня там есть родственник. Причем во, во многих странах, ведь, допустим, в Украине почему это легко еще было сделать? Украина прошла через Вторую мировую войну. И поэтому э, в Украине достаточно было, допустим, приехать в Канаду и сказать, вы знаете, вообще-то вот у меня вот есть родственник, но документов у меня никаких нет, потому что во время э, Великой Отечественной войны нашу деревню сожгли дотла, все э, паспорта были ликвидированы, все учеты, э, записи гражданского состояния были ликвидированы. Я ничем не могу доказать, у меня есть только свидетельские показания. И вы приводите человека, который говорит, да, он жил в соседней деревне, да, вот я знаю этот хлопец соседнего хутора. Вот, и все, и э, для этого достаточно. И человек пишет, я такой-то, такой-то, э, своей честью подтверждаю, что э, я знаю этого человека, что он является вот таким-то и таким-то. Если вы найдете трех человек таких, то это вообще без проблем. Вот, и все, и вы получаете документы новые, чистенькие, настоящие документы канадца или там Кребекца, украинского а дальше с этими документами вы уезжаете в Штаты и уже там вас рассматривают как канадца, то есть дружественную нацию, и там вас могут взять на даже на работу в Пентагон. Вы будете смеяться, в Пентагон могут взять, Цейру могут взять, в Белый дом могут взять на работу. Решающе совершенно. А вообще традиционно, вот как вы оцениваете, в каких странах Европы по ну, про Европу прежде всего говорим больше всего российских агентов. Не обязательно таким образом инфильтрованных, вообще самых разных. И которые там при посольствах, и которые из местных завербованы, и э, самых разных. К какие страны, по вашему, по вашей оценке, здесь лидируют? Лидирует, прежде всего, с моей точки зрения, Германия, потому что э, русские жизни в Германии говорят там чуть не три миллиона. То есть в этих трех миллионах можно утопить кого угодно, и там, конечно, конечно, много. Дальше такие страны, как Кипр, да, безусловно, Греция, Кипр, потом Испания, Франция, Италия. Что еще может быть такого? Ну и страны Восточного Блока, да, то есть вот Болгария, Румыния, Польша, Чехия, Словакия и Германия, потому что там еще была Западная Восточная Германия, в том числе. Вот. Дальше я бы сказал так, что шпионы не нужны в каком-либо месте, во всех местах. Шпионов не нужно держать там по всем городам, по всем селам, по всем поселкам стран. Существуют некие центры шпионские, которые интересуют разведку. И вот в этих местах больше, безусловно, агентуры будет, чем в других местах. Что это за места в Европе? Брюссель столица столица Бельгии, но самое главное, что это штаб-квартира НАТО, раз, штаб-квартира Европейской комиссии, два, штаб-квартира, одна из штаб-квартир Европейского парламента, потому что они поочередно заседают то в Страсбурге, то в Брюсселе, и плюс лоббистские всякие организации, какого как вокруг Брюсселя. Вот, пожалуйста. Вторая страна, Женева, Швейцария, международные организации, европейское отделение ООН, там международная организация труда, здравоохранение, Международный Красный Крест, ну и, и там Лозанна, Международный Олимпийский Комитет. Вот, пожалуйста, значит, Женева, Свитая. Дальше Австрия, Вена, потому что Международная организация по атомной энергии, и плюс в Вене вообще любит русских и любят шпионов, потому что это такое место шпионское, она как бы такая нейтральная страна. Вот. Дальше Париж. Потому что в Париже ЮНЕСКО и в Париже организация по экономическому сотрудничеству, стран, развитых стран экономического сотрудничества. И Париж красивый город, большой, красивый. И поэтому традиционно туда шпионы любят ездить. Ну вот я вам по <связывал> пробежался. Дальше есть страны, значит, Германия почему? Не просто Германия. Ну, там Вон интересно, конечно, раньше теперь Берлин. Вот, но э, больше интересуют те э, места, где есть натовские базы. А это, значит, Бельгия, опять же, это Голландия, это э, Германия это Италия. Италия, в этом смысле, Неаполь, вот там их несколько человек уже ловили по нескольку раз, в том числе тетку в прошлом году, нелегалку, которая там как бы типа вот тоже приехала в Италию, типа она латиноамериканка какая-то, натурализовалась, открыл там салон э модистка и что-то там и приглашала как всех жен с собачками, там, я не знаю, после парикмахерской, по чайку, по, по кофейку и так далее. И, в общем, от, обхаживала всех жен все, всего генералитета НАТО в и французы там взяли два года назад, или три года назад французский полковник, который работал в, этой, в Неаполе, в штабе на базе НАТО, и который подписал договор о сотрудничестве с российской развитием. Вот так работает все это дело. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к этому Гонсалесу, что обычно делают агенты такого рода? Что они собирают, какую информацию? В данном, в данном случае, то есть вот когда и речь идет о какой-то значимой фигуре в оппозиции, да, за которой надо следить, знать, что она делает, вот это и есть самая главная информация. То есть нужно влезть в доверие к Жанне Немцовой, Нужно, нужно стать ее другом, нужно стать доверенным лицом, человек, которому она доверяет, да, которого она пускает в свой дом, которого она упускает, там, приглашает на какие-то мероприятия. То есть начинается, конечно, с мероприятий, а дальше поближе, поближе, поближе, заканчивается тем, что человек становится другом семьи. Да? И то есть самая главная информация в чем? Что знать, что она делает, что она замышляет, что делает ее фонд, кто в этом фонде работает, кто там, кого можно завербовать еще внутри, кого, кто туда приходит, кто донаты дает и так далее. Вот такие вещи. И потенциально это нужно для того, чтобы, во-первых, знать, что они делают, а во-вторых, потенциально для того, чтобы либо ее убить, либо ее своровать, значит, ее вывезти из той страны, где она находится, привести в Российскую Федерацию, посадить в тюрьму и осудить. Вот круг задач такого такого уровня человека. Вот примерно такие же задачи стояли перед Романом Меркадером, когда он был, входил в окружение Троцкого и закончилось это видоробом по голове в Мексике. Вот, вот задачи обычно такого, такого человека. Сергей, ну и напоследок у вас сегодня прямо выходит книжка. Расскажите о ней несколько слов. Да, у меня выходит пятая книжка моя, которая называется то есть эскалация. Вот она в очень почетном издательстве Альба Мишеля. Это продолжение прошлогодней книжки по анализу войны России в Украине. Вот, в прошлом году я ее выпустил, первую книжку, то есть у меня еще вот есть моя биография, вышла в прошлом году. Вот. А сразу после нее Альба Мишель э, вышел на меня, предложил мне написать книжку про украинскую э, тематику, на украинскую тематику по войне России в Украине. Она была издана 1 июня, вот. она общем, очень хорошо разошлась и по-прежнему продается. И мне предложили написать продолжение этого дела. То есть проанализировать все то, что в прошлом году я анализировал первые месяцы войны, а в этот раз я анализировал 14 месяцев войны и чем это, что там продолжалось. Ядерная угроза российская, внутри кремлевские грызня, Пригожин, Кадыров, генералитет. Отдельная глава есть про серию странных смертей или самоубийств которых в прошлом году, когда я писал книжку, их было шесть человек всего лишь, таких вокруг «Газпрома» в основном. Вот. А сегодня, к настоящему моменту, их там уже за, далеко за 30, включая, например, даму, которая была акушеркой у Кабаевой, такую швейцарско-российского происхождения, которая умерла при странных обстоятельствах за четыре дня до выхода в свет расследования по поводу э, имущественных всяких э, стайн Кабаева и Путина. вот Судя по всему, она там рассказывала э, какие-то вещи, и вот она странным образом умерла. Ну, там, естественно, сказали, что у нее там рак был какой-то давным-давно. Вот во что я совершенно не верю, потому что она работала в медицине, она работала в очень э, крутой клинике швейцарской. Вот, вот, то есть там все нормально. И если бы у нее было такое дело, это было бы диагности диагностировано давным-давно. И ее, кстати, за 10 дней до ее смерти избрали какой-то там начальнице в ассоциации или в каком-то предприятии, в таком крутом э, медицинском, и если бы у него был в финальной стадии рака, ее бы никто бы не стал назначать на эту должность, потому что там все врачи, там все видно, там все крышно. Швейцария маленькая страна, там ничего скрыть нельзя. Вот, и, и ее сожгли тут же, сразу после ее смерти, сразу ее кремировали без всяких, без всяких исследований. И вот таким образом вот одна из таких смертей, ну потом была тетенька, которая значит, заведовала финчастью западного военного округа и выпорхнула она из 12 этажа своей, своей башни в Санкт-Петербурге. Вот. ну, полетать ей захотелось вот так вот встал с утра и сказал, дай-ка я там это самое, я себя вот представлю в виде там голубя. Вот. И таких таких трупов много много Вот потом, помните, это было в сентябре месяце прошлого года, или в, в августе, когда умер Горбачев, а сразу через 4 дня э, э, председатель правления Лукойла из СКБ шестого этажа прыгнул э, на землю. Вот. и, э, так сказать, ну, эта смерть ее, как бы, она известная, э, вот, э, но я заметил не другое, то, что никто не, не сказал, то, что никто не заметил, вот, это, может, я своими шпионскими мозгами и своим шпионским взглядом, этот человек лежал в соседней палатке с Горбачева, то есть вот Горбачев умер, а через три дня этот дяденька вы, выбросился из окна. Да, а вот, э, Ну, я не, не берусь это утверждать, да, а может быть, вот там этот дяденька, там у него была бессонница, вышел он в коридор и видит, там, как четыре человека в перчатках и в масках выходит из палаты Горбачева, а на следующий день сообщают, что Горбачев умер. Да? А вот дяденька, Звучит там... немного конспирологично, зная просто и возраст, Михаил Сергеевич, его состояние в последние годы. Нет, ну понятно, что состояние и возраст, конечно, но возможно он прожил бы еще несколько месяцев, вот, потому что он в принципе в последнее время довольно, довольно критично относился к тому, что происходит в Российской Федерации. Вот. Но я, я поэтому и говорю, что я не, я не говорю, что это, это такая причина, okay. да? но вот просто человек... Yeah. вот два yeah. человека... 20, 20. Интересно, для, для, затра, для затравки книжки невероятно интересно, Сергей, правда. Знаете, что хотел еще успеть спросить, будет ли что-нибудь на русском языке, хотя бы перевод в электронном виде? Вы знаете, к, сожале... к сожалению, почему к сожалению? Я все перевел, как вы сами понимаете, за три секунды, но устроено издательское дело во Франции так, что я продаю все права и все права у издателя. Значит, издатель должен заниматься этим делом. А издательство, как правило, не сами переводят, а ищут какое-то издательство на том языке, на котором переводит, чтобы оно купило права на перевод, ну... на издание книжки и на ее распространение. То есть нужно, грубо говоря, какое-то издательство украинское, российское, латвийская, какой-то, э, эстонская, польская, которое захочет перевести на русский, на польский, на латинский на какой-то язык и переведет. Вот у меня, кстати, книжка предыдущая, ее э, перевело эстонское издание, и она вот существует на эстонском языке. Mm. Потому, а, а Вот видите, на английский это значит нужно, чтобы либо американцы купили, либо англичане купили. Вот На русский я бы сам перевел все это дело, но... Ну, значит, что делать, Сергей? Тогда будем вас вызванивать время от времени и по главам, так сказать, будем проходиться. Что делать? Если по-русски мы не можем, как как иначе? Нет, на самом деле очень хорошо, что вы мне задали вопрос, потому что нас может быть смотрит сейчас какой-нибудь директор издательства или менеджер, топ-менеджер какого-нибудь издательства, который скажет, о, интересно, если уж оно у него во Франции, продается классный, там, бестселлером считается, то уж на русском языке это точно это будет интересно кому-то прочитать. Конечно, я думаю, безусловно. Спасибо большое, благодарю Сергея Жирнова. Спасибо огромное и удачи с книжкой. Поздравляем с выходом. Спасибо, Александр.